Какие планы на Новый год? Сначала наготовлю и приберусь, потом все сожру и на мусорю. Однажды перед Новым годом я шла в спортзал, но по пути меня подхватил ветер перемен и унес в бар. Я на Новый год с ней спал. Да ладно, и как она? Отлично спит! Молодец вообще! Что делать будешь на Новый год? Ничего. Вчера же ничего не делал, а я не закончил. Я второй десятых лет занимаюсь боксом. Жена кикбоксингом. Мы не рисоримся. Нам сыкотно. Профетик, солнышко, как деливки. Ну сейчас в больничку идти. К логопеду. «Как дела?» «Нормально. Кос спит без задних ног. Я жарю карачка. дюор! «Шо? Опять поссорились?» «Ну да. Это была дурацкая идея». «Какая?» «Назвать его в постели Михалычем». «Блин. Перед Новым годом зарплату дали пятитысячными купюрами. Куда теперь с ними ткнуться?» «Иди ты в жопу с такими проблемами!» У физиков есть традиции. Каждые 16 миллиардов лет на Новый год они собираются вместе и запускают большой адронный коллайдер. Вильнюс, божественный на Новый год. В 4 утра сидел посреди дороги и орал дурным голосом, что я никуда отсюда не уеду. Приехала полиция, поставил вокруг меня два конуса и уехал. По-моему, я когда вчера от тебя уходил после празднования Нового года, был пьянее, чем мне казалось. Ого, кота сегодня дай, если можно. Дорогой, у меня растет животик. Кажется, я беременна. Ага! Ну да! Я даже знаю, кто отец. Кто? Хлебобулочный комбинат. Я сегодня заработался и осознал, что сегодня. Пятница перед Новым Годом только тогда, когда в четыре часа с криком «То последний тот лох!» – сбежал директор. Смотрю на коллегу после Нового Года. Стоит, наливая чай. Кружку под наклоном держит. Наверное, чтобы не пенилась. Хорошо человек отдохнул. Вот решил прокачаться. Чего в плане единоборств посоветуете? А тебе для понтов или самообороны?» Для самообороны. Бег! Она. Расскажи мне сказку на ночь. Он. Зай, я сам. Одна сплошная сказка. Она. Даже не знаю, как спросить. А конец у тебя плохой или хороший? И создал Бог мужчину. Потом создал он женщину. Потом Богу сразу жалко мужчину. И он дал ему табак и вино. Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на список моих планов на Новый год. Хочу на Новый год заболеть такой болезнью, чтобы врач в написал отдых, виски и секс». Катя, а чего тебе муж подарил на Новый год? А вон видишь, во дворе Феррари стоит. Да ладно, вот такого же цвета варежки. Собеседование. Дети есть? Да, пять дочерей и восемь сыновей. Руками что-то делать умеете? В обитель пьянства и разврата мне дает попасть зарплата. зарплату. Раньше никогда не запивал и не закусывал алкоголь. Мол, настолько крепкий парень, что это ни к чему. Теперь, когда меня спрашивают, почему я начал закусывать, киваю влево. Обычно. Там сидит моя жена. Я не очень помню, откуда она взялась. Приходит муж с работы перед Новым годом. Приносит жене цветы. Жена непонятливо смотрит на него и спрашивает. И что, мне теперь ноги раздвигать? Муж. А что, вазы нет? Доктор. Как вам новые свечи от бессонницы? Пациент. Замечательно, доктор. Не успеваю даже вытащить палец. Она. Чем ты занимался сегодня, любимый? Он. Ездил справку для Невера делать, потом к родителям заехал, отдал папе документ, про который тебе говорил, потом на работу. Она. А я думала, ты по мне скучал. Он. Прости, я все время забываю правильный ответ. Подписывайтесь на наш канал, чтобы у нас не секал энтузиазизм записывать новые смешные видосики. Жмакайте по заставке, чтобы посмотреть следующий смешной ролик.